Дорогие лидеры, уважаемые комьюнити, ютуберы, блогеры, Анатолий на связи. В этом видео я покажу уникальную систему заработка, полностью автоматизированную, без лишних заморочек, понятную людям и доступную по деньгам. Система называется Корзина Матик. Потенциально более 1 миллиона партнеров может подключиться в вашу команду уже в этом году. Нас всего чуть больше 14 тысяч активаций, скоро нас будет 100 тысяч. Подключайтесь и вы, все ссылки найдете ниже в описании под видео. Секрет успеха матической корзины в том, что она полностью автономная, быстрая, нереально эффективная и с очень маленькими комиссиями за транзакции. Так как это система DFI, любой житель планеты может активироваться и начать получать вознаграждение согласно маркетинг плану, который работает идеально. Смарт-контракт создан на блокчейне Polygon, капитализация криптовалюты MATIC более 10 миллиардов долларов США, она восьмая по объему на CoinMarketCap. Вы можете использовать эту систему для расширения сети активных партнеров, продвижения своей идеи, масштабирования бизнеса, предоставления полезного контента, образования и получения прибыли в самой перспективной криптовалюте. Буквально несколько месяцев назад Матик стоил 50 центов. Сейчас Матик торгуется на отметке чуть выше 1 доллара и по прогнозам к 2030 году стоимость Матик достигнет 50 долларов и выше за одну монету. Да, можно просто инвестировать в матик и получать прибыль, когда матик вырастет в цене, но что делать людям, у которых нет денег на инвестиции? Мы предлагаем не покупать, а зарабатывать криптовалюту. Вы просто тестируете эту систему, помогаете людям в этом разобраться и получаете вознаграждение на ежедневной основе. Снова и снова, без администраторов и контролеров, мгновенно, на полном автопилоте. Также корзина MATIC впервые в истории сетевой индустрии включила в работу маркетинга вторичное использование матрицы 4 на 4 до 20 уровня включительно, что открывает для вас неограниченный ежедневный доход. Активироваться можно от 15 Матик, сегодня это чуть больше 1000 рублей, вы можете зайти и проверить как работает эта система, но если вы хотите зарабатывать быстро и много, то активироваться нужно на 100 Матик и выше. Есть пакеты на 200 Матик, 500, 2500 и 5000 Матик. Стоимость активации влияет только на процент вывода средств. Как много и быстро вы будете зарабатывать, зависит только от вашего усердия и целеустремленности добиться успеха. 100% капитала идет участникам системы. 10% вы получаете за личное приглашение, 30% пассивный доход в линии сообщества, 60% уходит в реферальную программу 4 на 4 Преимущество этого маркетинг-плана в том, что доходы вы получаете не только за активацию новых партнеров, но и всегда, когда партнеры вашей сети зарабатывают и выводят матики на свой кошелек. Например, вы пригласили Наташу и получили 10% за личное приглашение. Наташа заработала 1000 матик, нажала на кнопку вывода средств, вы снова заработали свои 10% по маркетинг-плану. Как работает линия сообщества? Допустим, вы решили подключиться сейчас, и до вас в маркетинге уже было 130 участников. В этом случае ваш ID будет 131 -й. Следующий, кто подключается, не важен кто его пригласитель, занимает 132 ID, следующий 133 и так далее до бесконечности. Вы получаете 30% при активации 30 партнеров, кто активировался сразу за вами, и 1% всегда, когда кто-либо из ваших 30 партнеров зарабатывает и нажимает на кнопку вывода средств. Чтобы начать получать этот вид дохода, вам не нужно выполнять никаких дополнительных условий, достаточно просто активировать смарт-контракт. Реферальная программа – это самая денежная часть маркетинг-плана. Сюда уходит 60% всего капитала. По стратегии 4 на 4 потенциально ваша система может принять более 1 триллиона партнеров. Вы только вдумайтесь, во что это может превратиться для вас. Даже если вы сделаете всего сотую процента от этого объема работы, при условии, когда каждый выводит всего 2 матика в сутки, более 1 миллиона матик будет ваш ежедневный чек. Посчитайте сами. Для лидеров с командами это просто золотая жила. Так как эта часть маркетинг-плана имеет ограничение 4 бизнес-места в первой линии у каждого, то пятый директ переливом переходит на ваш второй уровень. Таким образом, команду до 20 уровня вы можете получить, даже никого не пригласив. Чтобы получать с первого и второго уровня, нет никаких условий. Но чтобы открыть все 20 уровней дохода, необходимо представить 15 директов по своей реферальной ссылке. Каждый новый директ открывает для вас новый уровень дохода, как показано на слайде. Один директ открывает третий уровень дохода, 2 4 уровень. 3 директа открывает 5 уровень, 4 директа открывает 6 Еще 2 открывает 7. Еще 3 8, еще 3 9. Еще один открывает доход с 10 по 13 уровень. Еще один с 14 по 17. И еще один директ открывает все 20 уровней дохода. Итого получается 15 лично приглашенных партнеров. Также вы будете получать матики от восходящего канала. Нет никаких дополнительных условий, достаточно просто активировать смарт-контракт. Восходящий канал – это партнер, у которого вы находитесь на первой линии маркетинга 4 на 4 Всегда, когда ваш восходящий партнер зарабатывает и выводит матики, вы получаете 2,5% его чистой прибыли. Например, я заработал 10 тысяч матик. В этом случае тысячу матик разделит 4 партнера, кто активировался первыми в мою команду. Что такое вторичное использование средств? Всегда, когда кто-либо нажимает на кнопку вывода средств, матики распределяются таким образом. На пакете от 15 до 100 матик вы получаете 40% от дохода на кошелек, а 60% входит партнером в сеть согласно маркетинг-плану. Например, я заработал 100 матик. Нажал на кнопку вывода средств, мгновенно получил 40 матик на свой личный кошелек. А 60 матик ушли в сообщество, 6 матик получил мой спонсор, 18 матик ушли на пассивный доход в линию сообщества, 36 матик в реферальную программу. Это позволяет партнерам зарабатывать матики снова и снова. Таким образом система будет жить очень долго. На пакете от 100 до 200 матик вы получаете 50 на 50. На пакете от 200 до 500 матик 60 на 40. На пакете от 500 до 2500 матик 70 на 30. На пакете от 2500 до 5000 матик 80 на 20. И на пакете от 5000 матик вы получаете 90% от дохода на кошелек. И 10% входит в сообщество и снова распределяется по маркетингу. 90% это максимум, что вы можете получать на свой кошелек. При выводе снимается комиссия 6%, вывод от двух матик. Апгрейд по пакетам проходит автоматически при каждом выводе средств. Также вы можете купить более высокий пакет через кнопку Reinvest на сайте. Подключение через кошельки Metamask и TrustWallet есть фото и видео инструкции, смотрите в описании под видео. И да, это легче, чем может показаться. Итого, что вы получаете. Полезный опыт и навыки уже на старте, пошаговый план работы от 0 до 100 долларов в сутки, децентрализованную, полностью автоматическую, одну из самых быстрых и надежных финансовых систем, 30% пассивного дохода и ничем не ограниченный заработок по реферальной программе. Время – это самый ценный ресурс. Люди присоединяются к сообществу мочистской корзины прямо сейчас. И пока вы смотрели эту презентацию, вы уже пропустили несколько партнеров в линии сообщества. Поэтому прямо сейчас обратитесь к человеку, кто показал вам эту презентацию. Он поможет вам во всем разобраться и активировать смарт-контракт Корзины Матик. Удачи!